Здравствуйте, дорогие коллеги. Мы с вами живем очень непростое время. К великому сожалению, мы не можем так часто видеться с вами. Но мы прекрасно видим, как футбол продолжает играть во всех уголках мира, проходят большие соревнования, значимые матчи в различных лигах. Мы видим, как футбол меняется, но мы не можем так часто встречаться и обмениваться мнениями с вами. Я в основном обращаюсь к своим ученикам, к тем, с которым я работал, и, естественно, в будущем, с кем нам еще предстоит встретиться. Я постараюсь максимально использовать эту площадку, чтобы, не дожидаясь нашей очной встречи, чтобы мы могли начать обмениваться мнениями о происходящем, понять вместе с вами, что происходит на футбольных полях на топовом уровне и постараться а, измениться самим, пробуя новые методы с вами, чтобы Постоянно оставаться конкурентоспособным. Чтобы не получилось так, что пройдут года, эта информация к нам придет, и мы опять снова с вами будем в позиции догоняющих. Если помните, при наших курсах, на наших курсах я всегда об этом говорил вам. Давайте начнем с вами, что же сейчас происходит в футболе. А единственное, вначале я хочу вас успокоить, более 10 лет мы работаем вместе с вами, и то направление, которое мы взяли с вами, футбол, именно так идет. Поэтому о, как бы перестраиваться нужно будет, но вам будет это сделать намного легче. Давайте начнем. Что такое сегодня футбол и что нас ожидает завтра, с какими трудностями мы, как тренера, столкнемся при подготовке наших футболистов на этот уровень. Футбол сегодня это, если мы пять лет назад говорили с вами, это футболисты сегодня становится меньше времени для оценки ситуации, принятия решений и исполнения. Компактность она возросла. Сегодня она более ужесточилась. В каком плане, что с началом игры и окончанием после свистка рефери, в каждой игровой ситуации мы видим на поле с обоих сторон ну, как минимум 12 и до 18 футболистов. Все они располагаются вокруг мяча. И так в каждом игровом эпизоде. Владеешь ты находишься под огромным давлением. Играешь ты без мяча, нагрузка у тебя вдвойне. И так, повторюсь, в каждой игровой ситуации Это очень сложно. Если сегодня мы эту картину видим, ну, давайте представим, что будет это через пять лет, через десять. Ситуация более ужесточится. Соответственно, возникает вопрос, как нам воспитать, обучить и подготовить футболисты к этим реалиям, которые их ожидают. Помогут ли те методы и средства, которыми мы пользовались вчера? Уверен, вы тоже задумались на эту тему. Я бы очень хотел от встречи к встрече, разбирать тему за темой, Понять вместе с вами, а затем уже посмотреть, как это работает на практике. Сегодня у меня уникальная возможность. Вчера э, я опубликовал в Инстаграме и Фейсбуке обращение ко всем к вам. Э, после встречи с моим другом и коллегами с техническим консультантом УИФА, а это желание у меня стало больше, и я в долгое время искал, где можно было бы пробовать это все, где это можно было бы внедрять, не в одной какой-то взятой отдельной команде, таких возможностей у меня достаточно, я пробую на разных уровнях, а вот именно взять весь клуб, начиная с футбольной школы, заканчивая дублирующим составом. Это уникальная возможность у меня появилась. Я очень благодарен руководству клуба Абдышата. И вот с января месяца мы начали работать. То есть сегодня я с вами разговариваю. Сегодня у нас 7 февраля. Считайте вот, уже больше 30 дней футбольная шкала Абдышаты работает в этом режиме, в этом направлении, то есть уже какие-то наработки есть, уже какие-то результаты мы можем увидеть. Поэтому э, это будет не просто наше общение с вами, э, не просто слова, а мы посмотрим на деле, с чем тренер сталкивается, решая все эти э, вопросы. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы не просто, слушали, не просто общались, я бы очень хотел, чтобы вы с параллельно тоже пробовали, параллельно работая у себя, каждый со своим возрастом, со своей командой начали внедрять эти изменения. Почему это сегодня важно? Если мы, допустим, но многие тренера, к великому сожалению, и сегодня продолжают это делать. 99% тренеров во время игры с бровки пытаются помочь своим футболистам. Поэтому футбол не такой быстрый у нас. Если мы хотим, чтобы наши, нашими ребятами э, были заинтересованы в хороших чемпионатах, в хороших клубах, Футболист должен быть совершенно другой. Если мы хотим, чтобы наши клубы успешно выступали в лиге чемпионов АФК, Кубки АФК, они должны быть другими. И, конечно же, все кандидаты во все возрастные группы сборных и заканчивая национальные сборные, они тоже должны быть конкурентоспособными. Видите, сколько перед нами сейчас вопросов стоит, которую мы должны сами решить. Основная задача, основная цель выхода моего эфира э, – дать нам всем возможность понять, где мы сегодня находимся и исходя из тех возможностей, которых у нас есть сегодня, попытаться изменить себя в первую очередь, и изменить вокруг нас. Изменить наших ребят. Изменить отношения наших руководителей к футболу. И быть конкурентоспособными на международной арене. Очень надеюсь, что в ближайшие 2-3 дня мы снова увидимся с вами. И при каждой встрече, я постараюсь э, на ваше обсуждение конкретную тему, о которой я более детально поговорю с вами. И у вас будет время снова и снова послушать и высказать свое мнение, как вы в этом направлении, по этой теме работаете, насколько вы уделяете этому внимание, что у вас получается. Что не получается, и чем я смогу вам помочь. 14 я возвращаюсь в Бишкек, город Кант, где уже воочию мы продолжим эту работу, где я смогу подготовить видеорепортажи для вас с каждым, с каждым возрастом. Мнение тренера, который ведет этот возраст. Мнение самих футболистов. И в целом этот процесс. Тренировочный процесс, как он ведется. И эти новшества, которые были введены. То есть это уже, можно так сказать, от теории мы перейдем к практике. Но до этого, вот эту ближайшую неделю, я бы хотел... Больше как бы вести вас, чтобы у вас было больше понятия, в чем, же, в чем же изменение, на что мы должны обратить наше внимание, в чем мы должны измениться. До скорой встречи!